Агентство недвижимости «Ваш дом» реализует земельные участки в дачном обществе «Надежда» на улицах Маячная, Кирова. Участки по четыре сотки, засыпь на 1 метр, имеются все коммуникации. Торопитесь приобрести участки по спеццене. 350 тысяч рублей за участок. После завершения работ стоимость будет 500 тысяч рублей. Справки по телефонам 8 482 11 12 и 8 961 Тридцать семь, двадцать Адрес офиса улица Ленина восемнадцать.